Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Скай Итон. И это очередной выпуск модов на Майнкрафт. На этот раз мы рассмотрим мод под названием Painting Selection Guy. А дословно Выбор картин. Как видите, мы теперь можем выбирать любую картину. Например, поставим вот этот угол, и нам дается только выбрать вот эти картины. Давайте посмотрим поближе. Если мы поставим один уголок, то на нем мы будем видеть только выбор картин с одним уголком. Если два, то два. Или один. Если два вертикально, то можем Вертикально и так. Если верхний, то только один. Четыре блока, мы можем выбрать только одну. Если поставим сюда, можем выбрать четыре вертикально-горизонтально. Так. Теперь посмотрим на эту стенку. Тут смотря куда поставить картину. Если поставим сюда, как видите, то будет только выбор из этих картин. А если мы поставим только в этот угол, то у нас будет большой выбор картин из всех возможных. Сюда так, сюда так, сюда так. Также мы можем делать это каменную дверцу. Только надо ее найти. И открыть. Да. Ставим сюда. Сюда поставим две, одну, одну. И входим туда, куда ищем. Входим да. мы сюда. Ну, как вы поняли, мы теперь можем выбирать картину. И, дорогие подписчики или просто зрители моего канала, я бы хотела вас спросить, продолжать ли мне снимать прохождение игры «Сириус Сэн. Первое пришествие». А, а то просмотров у него, считаю, нету. Ну, свои варианты игр, которых мы можем снимать, если вы хотите, чтобы я снимала. Пишите в комментарии. Ну что ж, с вами был Скелетон. Подписывайтесь на мой канал, оцените его, зайдите друзей. Ну что ж, всем удачи, всем пока. И всем девяшек, земельки, дверей и картинок Пока.